Здорово, Apple Finder у микрофона! Пару дней назад компашка Apple выкатила iOS 11 Public Beta 2 и после обзора iOS 11 Beta 3 для разработчиков на своем iPad mini 3 поколения я понял, что сделал обзор не совсем... Мягко говоря, объективным, поскольку обозревал прошивку на довольно-таки старом устройстве с железом трехлетней или даже уже четырехлетней давности. Обзоры на самые последние версии Android, актуальные слухи о Samsung, Xiaomi и Meizu, ролики про топовые аксессуары для смартфонов и планшетов, рок, настоящий брутальный техноблог. Подписывайся уже, ссылка в описании. Итак, я попользовался iOS 11 Beta 3 на своем iPhone 7 Plus на протяжении одного полноценного рабочего дня и могу сказать тебе, что в принципе, знаешь, прошивка работает Неплохо, не могу сказать, что хорошо или отлично на 3 вот с таким вот небольшим плюсиком, поскольку все равно даже мой iPhone 7 Plus вроде бы казалось самый такой вот топовый флагман на данный момент от компашки Apple, ну вот все равно тормозит, подтормаживает, подлагивает при, например, открытии и закрытии многозадачности, активации контрол центра, открытия шторки уведомлений, пролистывание этих самых уведомлений, подлагивает прокрутка рабочих столов. Также есть какие-то косяки, опять же, и баги при вызывании шорткатов вот вот этих вот самых менюшек с помощью 3D Touch в определенных приложениях, таких как настройки, камера, фото, опять же, другие сторонние приложения, скачанные из App Store и так далее и тому подобное. Более того, вчера при переписке со своими друзьями, девушкой в WhatsApp, мне удавалось находить довольно-таки интересные баги, которые я, кстати, сразу постил в Twitter и ВКонтакте, я, кстати, что-то не уверен, что ты подписан на меня в этих социальных сетях. ВКонтакте я вообще всех друзей добавляю, поэтому, если ты этого еще не сделал... Ссылочки ждут тебя, дорогой уважаемый зритель, в описании под этим роликом. Также лично меня немного трясет от бага, что в последнее время я слишком часто кидаю взгляд на свой iPhone 7 Plus. Не суть, не отвлекаемся. Ну так вот, при редактировании фотографии, например, если мне нужно обрезать немного фоточку, я начинаю обрезать фотографию непосредственно сверху, то у меня в это же время может открыться шторка с уведомлениями, которые, кстати... Ну, так себе, но ну, в принципе тоже начинаешь привыкать, хотя на самом деле, ну так и вот, такое на самом деле, это самая шторка. Опять же, когда ты подрезаешь фотографию, открывается еще шторка, и ты так по нескольку раз мудохаешься, это не совсем удобно. Касаемо автономности, это просто вообще отдельный сюжет, по которому можно целый фильм, мне кажется, снимать. Ну, не фильм, но хотя бы короткий метр, почему бы и нет. В общем, не суть. Если ты задаешься вопросом, а что там с автономностью на iOS 11 бета 3, то могу тебе сказать, что здесь все ну очень и очень средне, поскольку мой 7+, например, греется даже при просмотре видео на ютубе или при скроллинге ленты в ВКонтактике. Это очень странно, честно говоря. Я вот еще не ходил полноценно рабочий день, а, не проверял аккумулятор, не пользовался своим устройством, но что-то мне кажется, что там все не так радужно, как на той же iOS 10 beta 6. Подведем итог. Стоит ли устанавливать iOS 11.3 beta 3 на более старые устройства как 7, iPhone 7 Plus, 6s, 6s, Plus, iPad mini 4, iPad там новый, самый последний iPad Air 2 и так далее и тому подобное. Скажу так, друг мой, если ты готов в определенный момент терпеть рандомные перезагрузки, опять же, часто самостоятельно перезагружать девайс, потому что лично у меня вчера, например, в дороге не работало стандартное приложение музыка, мне его приходилось перезагружать, только после этого все заводилось, музыка проигрывалась, то в принципе можешь поставить. Кстати, заметил на iOS 11 Beta 3 довольно интересный момент. Если мы включим с тобой авиарежим на наших с тобой айфончиках то перезагрузка модуля сотовых данных происходит гораздо быстрее нежели чем на iOS 10 и этот факт честно говоря удивил меня и немного порадовал но если у тебя более старые устройства ветеранистые такие как iphone 5s ipad mini 2 ipad mini 3 то ни в коем случае не рекомендую тебе делать это потому что прошивка работает ну ты сам в принципе видел как я захейтил ее на ipad mini третьего поколения но просто потому что на старых устройствах она работает реально невыносимо пользоваться планшетом ну, вроде как можно, но это то же самое, что перейти с iPhone 7 Plus на какой-нибудь дешманский Android за 3-4 тысячи рублей. Поэтому очень больно и нестабильно. Вот так. Если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне его сделать популярным. Все, что я тебя попрошу, поделиться этим самым видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого. Пока.